Я расскажу одну небольшую историю. Я ее услышала от женщины, которая потеряла своего мужа. Она говорила следующее. У меня были во время совместной жизни претензии, какие-то обиды. И... Мне казалось, что не стоит говорить об этом, не стоит портить отношения. И куда-то туда я их складывала за спину. Где-то там они у меня болтыхались. И этим грузом они с ней были всю ее совместную жизнь с этим человеком. И вот так вышло, что мужа не стало. И она очень четко поймала этот момент. Когда она стояла около гроба, вдруг как будто бы пролился какой-то душ. И все эти обиды, все эти невысказанные претензии, которые она складировала всю их совместную жизнь, а это было почти 30 лет, они вдруг в одночасье оторвались и ушли. И тогда я прокомментировала этот момент да можно конечно и так а можно все это убрать в кабинете у психолога и даже с такими же точно образами в виде различных грузов различных складов которые есть в нашем теле наши обиды это не что иное как не сбывшиеся ожидания и внесение чуть-чуть понимания в ситуацию и избавление от тех грузов, которые мы сами себе создали, позволяет нам жить счастливой жизнью и иметь рядом с собой не тех людей, которые над нами издеваются, а иметь рядом с собой именно любимых людей, которыми они были, когда мы начинали отношения. Конечно, каждый для себя решает этот вопрос самостоятельно. Но, может быть, не стоит ждать, пока человек умрет. Может быть, можно и при жизни человека жить счастливой жизнью и наслаждаться обществом друг друга. Именно наслаждаться, а не мучиться и не пытаться выяснить, кто сегодня прав и кого мы будем слушать.